Добрый вечер, дорогие друзья! Итак, мы а, что мы сделали? Сняли с вами создание документов в нашем проекте, с вами проект а, Обмен разумов. И теперь у нас следующий этап. Нам нужно что сделать? Нам нужно это видео, вот мы сохранили его. Сохранили его. А, в папку обмен в проект обмен разумов и нам нужно его залить на youtube заливаем его открываем канал на youtube у кого есть канал на youtube нажимаем тут такая стрелочка но ее не видно добавить видео справа добавить видео Выбрать файлы для загрузки. Где они у нас были? Они у нас были на рабочем столе. Видите, чтобы нам не путаться. Это <клёх> видео у нас было. В папке... А... В папке проект обмен разумом. Да? Вот. Создание документов. Выбираем. Левой кнопкой. Вот она внизу появилась. Нажимаем открыть. И вот оно загружается, да, у нас. И мы называем его... Называем его... для чайников вроде меня пока для чайников вроде меня описание создания документов создание документов добавить плейлист здесь несколько плейлистов допустим здесь можно сделать плейлист обмен разумов кстати говоря да. Кстати говоря, можно сделать. Создать новый плейлист и назвать его обмен разумов. Обмен разумов. Обмен разумов. «Обмен разумов». Вот. И в этот... А в этот плейлист. Так, а он у нас где вообще? Так, обмен. Где-то он должен тут быть. А может здесь нельзя уже столько плейлистов создавать? Ну хорошо, можно... Школу SEO для грудничков, можно обучение SEO продвижению. В общем, все во все тематические, допустим, тематические плейлисты. И это видео у нас сейчас загружено, сейчас оно будет обработано сейчас она будет обработана и а, пока она обрабатывается следующим номером нашей программы а, будет а, копирование ну в, в смысле а, копировать вставить да это в принципе такая основ ну одна из основных одна из основных Работ, в том числе на Виксе, там копировать, вставить, копировать, вставить, это очень много приходится делать такого. Ну, кроме того, что, кроме дизайна еще. Вот, обработка завершена, да? И таким образом у нас сейчас появятся здесь значки видео. Вот он наш сайт, допустим. Чат этот, лицензия уже истекла, стекла, поэтому чат тут будет другой. Вот, А здесь он будет, наверное, на нашем проекте где-нибудь. Обмен разумов. Тут он тоже будет присутствовать. Здесь у нас появится вскоре наш... Первый заказчик, который э, с нами сотрудничает, уже, э, так скажем, э, серьезно сотрудничает. И э, нет, остальные все тоже серьезно сотрудничают, но э, остальные. Э, все наши... Нельзя назвать их, в общем-то, заказчиками. Они у нас как благотворители, потому что они помогли развитию нашего проекта. Если бы у нас не было бы сайтов, которые, на которых мы, ну, так скажем, которые мы продвигали, тренировались, да, тогда бы что, что, что бы, собственно, мы делали без них. Вот. И здесь у нас будет... Что здесь есть интересного, да? Школа SEO для грудничков пока что у нас небольшая. Вот, и благодаря заказчикам у нас эти все проекты, собственно, и развиваются. И развиваются проекты, собственно, и продвигаются заказчики у нас одновременно. Потому что мы их показываем, про них узнают. Допустим, на шалаше на, на нашем рекламной страничке. В наших видео мы показываем, и э, кто заинтересовался, да, они могут для себя что-то полезно узнать. Автошколы в том числе. В том числе и все SEO-оптимизаторы, все которые только можно найти. Да? Вот наш проект инвалиды ищет заказчиков. Вот таким образом здесь у нас взаимовыгодное сотрудничество. так ну вот он у нас ну наверное вот этот все таки значок лучше как- то он подходит Тут три значка выбираем вот этот нажимаем опубликовать <coughs> все пожалуйста мы можем делиться Google Plus. Что у вас нового, да? Пишем проект обмен разумов. Проект обмен разумов. Разумов. Опубликовываем в Google Plus. А в живом журнале можем, если кто помнит. Здесь надо а, зайти За, под своим а, а, логином и паролем, да. Но здесь, как вы видите, все Очень много рекламы. И сейчас живой жур журнал <coughs> может... Нет, он, конечно, сейчас жив, но читают его, по а, крайней мере, редко сейчас. Поэтому попозже добавим живой журнал. На фейсбуке можно опять-таки проект обмен разумов. Проект обмен разумов. На фейсбук его отправить. В твиттер можно отправить. Вот Твиттер. У меня тоже Твиттер как-то не развивается. Я, э, там у меня, по-моему, один подписчик. Ну, Не знаю как-то как так. Стро... Даже можно строить Твиттер свой сайт, но не знаю я Значит, этого. Ну и наши всеми любимые ВКонтакте. Э, допустим, подписчики сообщества. подписчики сообщества обмен разумов комментарий. Отправляем. Вот, хотя а, по-хорошему, по-хорошему Можем вот эту ссылку вот так вот вот так вот выделить нажимая левой кнопкой щелка здесь да потом правой копировать идем в обмен разумов идем идем а вот видите как я сразу поделился здесь но это лучше делать по темам, потому что здесь у нас предполагается именно объявление э, по теме самого проекта, то есть урок за урок. да, Но пока что у нас еще э, таких объявлений вот моё только было, но э, потом, я думаю, появится урок за урок, то есть основная идея идея проекта. Так, и а, значит, мы его добавляем куда? Пока для чайников вроде меня. Так, вставляем эту ссылку и отправляем. Можно будет посмотреть, да? На ютубе. Добрый, Добрый вечер, друзья. Да. Можно будет посмотреть это на ютубе. Вот таким образом. Можно залить ВКонтакт. Вот это у нас второй, второй был... Второй был у нас урок. Я даже не знаю, по какой, собственно говоря, теме. А тоже, наверное, пока для чайников вроде меня. Что дальше делать с видео можно? Это видео с экрана, но ну, там у меня есть у -у уроки на ютубе, как снимать видео с экрана. Может кто-то знает программу лучше, которую удобнее пользоваться. А, тот может рассказать про эту программу. Всем спасибо, всем удачи. А, до новых встреч.